Всем привет! Я сегодня хочу поговорить о нарушении своих собственных границ или отстаивании своих собственных границ. Мне одновременно задали два вопроса, вроде бы про разные вещи, но они были очень. Они про одно и то же. Вопрос заключался в том, что одна девушка сказала, что часто мной пользуется и вываливают на меня всякий негатив, жалуются. Я не хочу это слушать, но мне приходится терпеть, потому что я не могу отказать людям, и мне приходится выслушивать их жалобы». И вторая девушка спрашивала о том, говорила о том, что она не может назвать адекватную цену за свои услуги. Она говорит, что мне... ну, я не могу назвать цену, я переживаю за людей, что им будет слишком дорого, и так далее, и так далее. Так вот, это э, все о том, что человек, люди не могут отстаивать свои границы. Это э, очень сильно имеет место быть именно почему-то вот в нашем обществе, ну не почему-то, а потому что нас так воспитывали, что я последняя буква в алфавите, и о себе нужно думать в последнюю очередь. Сначала общественная, потом личная и так далее. То есть, думая обо всех вокруг. Кроме себя. Так вот, я скажу, что это довольно серьезная такая сложная... Сложный вопрос, который я рекомендую обязательно прорабатывать и решать. Потому что это приводит к депрессивным состояниям, к неврозам. Это не позволяет договариваться с с другими, со своими близкими, с мульями, с родственниками. И люди, как правило, проживают свою жизнь, которые вот обладают такими качествами, чаще всего в состоянии жертвы. Всю свою жизнь в состоянии жертвы. Я рекомендую поэтому прорабатывать эти ситуации, учитесь отстаивать свои границы. Сначала научитесь их определять, соответственно отстаивать. И, ну, в качестве рекламы <смех> вам крепко поможет в этом марафон «Автор жизни». Я его очень люблю. Я его долго писала. Классный марафон, в котором мы прорабатываем такие похожие вопросы. Приходите, буду рада!